успеть бы на драгоценные 5 10 20 минут или на месяца и года что уходим безвозвратно на тысячу нужных слов что несут глобальную важность для других и для себя в первую очередь успеть бы долюбить да обнять достучаться да, услышать и быть услышанным устоять на земле ногами задержаться не упасть на колени и вернуться на исходную. Ощутить божественное прикосновение сквозь пелену обыденности и вспомнить себя, настоящего, живого, духовного, чувственного, любящего и свободного. Успеть бы отпустить обиды, злость, ожидания и собственную гордыню. Научиться прощать и просить прощения. Раскаиваться на всю глубину души И перестать делать больно близким Когда на самом деле болит у тебя Успеть бы не стать тем, кто так спешит жить Или тем, кто не думает ускоряться вообще Они теряют самое ценное Это миг, мгновение, момент а В нем все В нем сердцевина, суть и смысл самой жизни